Я сегодня я хотел бы представить вам электронную систему для дрессировки собак. Данная модель маркируется с названием WT 738N1. Значит, чем она отличается от других моделей аналогичных, как бы есть такая модель, аналогичная wt 738 или WT738 просто. Это 738N1. Значит, чем она отличается? По дальности действия, по электростатике, по вибрации, в принципе, отличий нет никаких. Но, значит, если мы заглянем внутрь, то мы увидим следующую комплектацию. Пульт управления. Пульт управления у нас идет на аккумуляторах. Блок сам ресивера тоже идет на аккумуляторах. Прошлая модель тоже идет на аккумуляторах, но в тех моделях кнопки нету дополнительной и этот ошейник не настолько был защищен. Этот ошейник более защищенный от влаги, если мы посмотрим, то мы увидим здесь заглушечки, вот. чтобы не попадала влага в этот ошейник. Вот. И давайте посмотрим, понаблюдаем, как он работает. То есть в комплекте идет что? Сам ресивер, пульт управления, зарядное устройство, шнуры для зарядного устройства. <coughs> Еще эта модель отличается тем, что заряд можно заряжать одновременно как пульт, так и ресивер одновременно можно заряжать. То есть если мы вставим зарядку в пульт... Потом можно сразу одновременно вставить в ресивер. Значит, сейчас мы вставляем зарядное устройство в сам блок. Вставили. Вот. И можно увидеть, что данные устройства будут одновременно заряжаться. То есть, если мы подключим один шнур сюда, другой сюда, а это вставим <coughs> в розетку, то можно увидеть, что заряжается одновременно два устройства. Это очень удобно вот, и сокращает время зарядки. Да? Дальше. Следующее. Что, чем эта модель отличается от других? Значит, В комплектации идет ремешок, но не капроновый, как был в тех моделях, а этот ремешок идет более жесткий и более практичный. Можно посмотреть и увидеть. Давайте посмотрим, как этот ошейник будет работать. При нажатии клавиши моды загорается экран. На самом ресивере нажимаем на кнопочку включения. Вот он у нас заработал. Мы его объединили друг с другом, ошейник с пультом. И сейчас мы можем понаблюдать при нажатии на клавишу. При нажатии на клавишу моды переключаем на режим. Сейчас загорелась иконка режима электростатики. Режим электростатики. Для того, чтобы его проверить, ну не обязательно браться пальцами за эти два контакта. Да, а давайте возьмем, есть у нас в комплектации светодиод, который поможет нам определить, насколько сильный удар по электростатическому напряжению. То есть, эти режимы меняются вот таким образом. То есть, на торце есть две кнопки, вверх-вниз, которые помогают изменять режим. Интенсивность электростатического напряжения меняется таким образом. Вот. Дальше у нас есть режим кнопка режима вибрации. То же самое, она работает. Давайте положим и послушаем, как он будет работать. Слышно? Нет? Я думаю, что слышно. Ну и режим звука. Режим звука никак не меняется, то есть он идет постоянный на одном уровне. Данная модель работает также для двух, может работать также для двух собак одновременно. То есть есть два канала. Первый канал и второй канал. Значит, здесь кнопка лампочка. Можно вечером гулять с собакой и подсветка подсвечивать что-то вот. Ну, вот значит если вы заинтересуетесь приобретением данного устройства то вы можете снизу под видео под этим перейти по ссылочке и приобрести данное устройство у нас на сайте спасибо за внимание до новых встреч